Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как самостоятельно рассчитать оборудование для монтажа автополива. Это онлайн-калькулятор, ваш самый главный помощник. Заполнить его очень просто. За сектор полива отвечают форсунки. Именно их мы и будем вносить в таблицу. Для того, чтобы понять, какие форсунки нам нужны, мы используем колышки и рулетку. Придя на участок, мы ставим колышек в первый угол. Здесь будет стоять первая форсунка. И доводим рулетку до противоположной стороны клумбы, до того места, на которое не должна попадать вода, дом, забор или дорожка. В той точке, где рулетка пересекается с дорожкой, мы ставим вторую форсунку, а третью — на противоположной стороне. Для каждой форсунки мы записываем дальность и угол полива. Таким образом мы проходим по всему участку. Основная задача состоит в том, чтобы каждая форсунка поливала на близлежащую. После этого данные нужно перевести в калькулятор. Последние три форсунки поливают территорию прямоугольной полосы и используются для экономии при поливе длинных полос. В данном примере мы их не используем. Клапаны отвечают за автоматическое переключение зон полива. Расход воды определяется в литрах в минуту. На каждые 70 литров должен стоять один клапан. Расход может быть и меньше, но превышать его не рекомендуется. Чтобы посчитать расход, нужно сложить данные по выливу в минуту каждой форсунки. Эти данные указаны в калькуляторе. Если у вас есть клумба, которая всегда находится в тени, для нее нужно ставить отдельный клапан, даже если ее расход значительно меньше 70 литров в минуту. Только так можно обеспечить равномерный полив. Если на участке есть клумбы с растениями, для них нужно выбрать один клапан капельного полива, клумбы с капельным поливом нужно посчитать и внести их количество в таблицу. Чтобы определить длину шланга капельного полива, нужно замерить расстояние между всеми растениями. Допустима небольшая погрешность. Шланг с эмиттерами используется для полива рядной посадки. Глухой для полива растений, требующих различное количество воды. Если вам нужен выход воды на участке, укажите нужное количество водяных розеток. После заполнения таблицы остается ввести личные данные. На почту придет два файла — смета и схема полива. В схеме показано, как монтируются поливные узлы, в смете рассчитано все необходимое оборудование. Когда форсунки расставлены и зоны поделены правильно, полив считается профессиональным. При заполнении калькулятора мы рассчитывали по-настоящему профессиональный полив. Теперь вы знаете основные сложности автополива. Смонтировать трубы и фитинги вы сможете самостоятельно или пригласив сантехника. Перечисленных выше основ достаточно для того, чтобы смонтировать систему самостоятельно или нанять подрядчика и проверить качество работ. В нашей смете указаны самые выгодные цены на оборудование. Также действует программа защиты от переплат. Нашли дешевле — снизим цену. Магазин полива номер один — ваш личный помощник.